Друзья, всем привет! Снова находимся на автомобильном рынке. Авторинок Зеленый угол. Сегодня много машин брать не будем. Возьмем 3-4 автомобиля, немножко углубимся, скажем так, в них. Вот, посмотрим, сколько стоит, в каком состоянии продаются, посмотрим аукционные листы. Ну и напоминаю, кому нужна проверка автомобиля, помощь в приобретении автомобиля. Не стесняйтесь, звоните, пишите. Телефоны указаны под видео, либо в описании канала. Погнали смотреть. Итак, это mitsubishi семираж этот автомобиль выпускается аж с 1985 года. Данная версия – это шестое поколение. В 2016 году произошел рестайлинг. Автомобиль стал агрессивнее. Поменялся капот и бампер. Бампер передний. Изменилась передняя и задняя оптика. В салоне появились новые функции. Улучшена система безопасности. Также уменьшен расход топлива. В салоне изменилась конструкция сидений, рулевое колесо и панель приборов. Автомобиль имеет независимую переднюю подвеску и полузависимую заднюю. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные. Дорожный просвет, клиренс автомобиля 150 мм. Объем багажного отделения, объем багажника составляет 235 литров. Из двигателей осталась только более мощная версия. Мотор 1.2 литра, трехцилиндровый, трансмиссия вариатор, марка мотора 3А92, максимальная мощность 78 лошадиных сил. Модернизированная система остановки Auto Stop GO. глушит двигатель при замедлении примерно до 13 км в час и ниже. Так друзья, внешний вид автомобиля посмотрели, по данным тоже данный автомобиль 2017 года выпуска мотор 1 и 12 стоимостью 585 тысяч рублей семнадцатый год передний привод 2 вд автомобил у него штатные литые диски тумана как видите нет резина резинаданлов резина летняя размер 175 55 на 15. Снизу порог прикрывается вот такой вот пластмассовой накладкой. То есть при повреждении порог, возможно, не загнется, повредится только накладка. Которую потом можно будет поменять. Есть у нас повторители в крыле. Состояние автомобиля снизу. Всегда всем говорю, покупайте не новый автомобиль. Новый как салона он не будет. Какие-то мелкие косячки, по низу, поржавчины, мелкие рыжики. По тому же самому салону. Да, попадаются автомобили, спор нет, с идеальным салоном. Но не всегда. Снизу пенал такой стоит на три секции. нет но место под запаску есть ну, багажник судите сами по объему вот таким образом задние сиденья складываются здесь обшивка тоже тканевая идет комбинированные двухцветные здесь пластик пластик коврики дверная карта вся в пластике есть черные вставки сзади место в принципе неплохо часть автомобиля согласитесь неплохо выглядит кармашек есть регулировка сидения по высоте спинка здесь пластик рычаг открывания бензобака. Снизу под рулем тоже есть такие вот ниши. Автомобиль заводится с кнопки. 89 тысяч. Руль пластмассовый обычный. Из удобства подсветка. Такая небольшая, миниатюрная. Два подстаканника. Все одна ниша. Отключение i стоп Регулировка руля. Я думал он только по высоте регулируется, по вылету он не регулируется здесь. Автомобиль такой, бюджет класса. Пластик, пластик идет твердый. Ну и дальше по стандарту аэрбэк, airbag пассажира. Дуйки идут разные формы посередине вот такие здесь такого плана То есть она регулируется в разных положениях также есть отверстие на обдув стекла потому что я думаю знаете да стекла вот здесь потеют аукционный лист три с половиной балла есть окрас капота а, так передней правой двери и замена идет крыла здесь выводят у нас провод можно включить подключить usb документация на автомобиль естественно все на японском розетка 12 вольт датчик при столкновении по месту ну, в принципе я себя нормально чувствую в данном автомобиле замерзло ухо не складывается до конца регулировки работают Естественно, управление дворниками можно отрегулировать чистоту, включение поворотников, включение аварийной сигнализации, климат-контроль. Температура двигателя указывается лампочкой. Что, если честно, ну, по мне так это неудобно. посмотрим следующий автомобиль но это у нас уже идет всеми любимый toyota corolla филдер третье поколение первый раз или увидели в 2000 году подвеска здесь простая и надежная амортизационная стойка спереди и полузависимая торсионная подвеска сзади у автомобиля 4 воды ставится электромеханическая муфта которая подключает задние колеса объем багажного отделения неплохой 407 литров относительно небольшой радиус разворота для автомобиля такого класса всего 49 метра что касается багажника если сложить спинки второго ряда сидений то объем увеличивается до 870 872 литров а длина достигает чуть больше 2 метров и двигателя объем двигателя 1,5 и 1,8 1,8 это редкость передний привод гибрид 1,5 литра работает в паре с вариатором 74 лошадиные силы полный привод 1,5 литра из 103 лошадиные силы тоже варик передний привод 1,5 литра 109 лошадиных сил механика передний привод 1,5 литра 109 лошадиных сил опять вариатор но если это 1,8 очень большая редкость там 140 лошадиных сил и опять вариатор данный автомобиль 2016 года выпуска гибридная версия стоимостью 890 тысяч рублей система при столкновении знаете многие думают что это зимние дворники Ребят, поверьте, это не зимние дворники. Зимние дворники выглядят иначе. Серый цвет самый практичный. На автомобиле тоже установлена летняя резина. Большинство автомобилей сейчас продаются на летней резине. Без литья. Стоят 15 колеса. Размер 175-65 на 15. Йоко-гама. Зато резина 20 -го года выпуска. Такая прям жирненькая, поверьте. Стоечки целые, ржавчины нет. По левой стороне видимых дефектов тоже я не вижу. Есть повторители. Без ключевого доступа, как видите, нет. Ветровики уже установлены стоят японские кто не знает задняя дверь на этих автомобилях идет пластик пластмассовая и есть косячки по кузову по правой стороне в частности на бампере ну и мелкий цар вот вмятина вижу но знаете вот этих мятин пугаться ребят не надо она вытягивается бесконтактно есть мелкие царапки на кузове которые в принципе легко устранить полировкой нам не лень встать на коленочку показать состояние снизу если будет видно Отделение. рычаг сиденья можно откинуть есть подсветка отверстие для полки можно установить полку шторку крючок удерживает 4 килограмма запаска есть Смотрите какой огромный салон, огромный багажник получается при сложенных задних сиденьях. тоже достаточно много в автомобиле мне не очень нравится материал пластика в этих автомобилях он подвержен прям царапается он очень хорошо автоматические стеклоподъемники то есть есть когда вы нажимаете один раз нажали у вас стекло полностью опустилось есть, когда приходится держать. Здесь идет автоматом. Заводится с ключа автомобиль. я думаю вот он да корректор фар ребят корректор фар это не говорит о том что фары поворачиваются влево вправо они регулируются вверх вниз меню также складывание зеркал приятно такой запах в салоне стоит сверх верхний нижний аукционный лист я думаю настоящий пробег 80 тысяч оценка р покраска переднего левого крыла замена передней левой двери замена задней левой двери окрас порога окрас заднего левого крыла только не надо говорить то что машина битая лежит аукционный лист этого никто не скрывает то что есть замечания по кузову окрасы здесь дополнительно идут аэрбэги в стойках кто не знает что такое гибрид что такое полноценный гибрид сейчас мы автомобиль только завели идет заряд батареи батарея сейчас зарядится автомобиль прогреется поршневая грубо перестанет работать автомобиль будет работать грубо говоря на батарейке Будет реально большая экономия топлива. Просто огромная. Вот на остатке бака здесь чуть больше полбака. Показано, можно проехать 365 километров. Идем смотрим следующий автомобиль. Но это, друзья, хит продаж 2019 года и 2020 года. Я думаю, 2021 года тоже. Я думаю, все узнали данный автомобиль. Выпускается он с 2001 года. Внешне он узнаваемый. Что в 2001 году, что в 2020 году. Данный автомобиль третье поколение. Он немного изменился. Немного изменился и внутренний интерьер, и немного изменился экстерьер. Предложены новые цвета. Большая линейка цветов. Фит представлен переднеприводным и полноприводными версиями. Подвеска здесь идет простая. Она в меру жесткая. Спереди амортизационная стойка, сзади неразрезная балка. На полноприводных автомобилях Сзади подвеска Дэдион. Багажное отделение неплохого объема 354 литра. Объем топливного бака от 32 литров до 40 литров. Здесь все зависит от комплектации. Клиринс автомобиля, да, небольшой. От 135 мм до 160 мм. Что касается силовых установок на данных автомобилях. Здесь все просто, всего две версии, это 1.3 и версия полтора литра двигателя, мощных лошадиных сил от 86 до 132 лошадиных сил. Трансмиссия устанавливается либо вариатор на переднем приводе, робот на гибриде, ну или неубиваемая надежная механика. Что касается механики. То это большая редкость для фита, по крайней мере у нас в россии данный автомобиль 2017 года выпуска объем двигателя 1 и 3 стоимость автомобиля 810 тысяч рублей комплектация не из богатых простенькая Ярко насыщенный синий цвет. Литые диски, но не штатные. Хорошая летняя резина. Размер колес 175-65 на 15. Резина 2018 года выпуска. максимальная комплектация У автомобиля идет S. Повторители, бесключевой доступ. s она выделяется литьем обвесами, идет черный потолок. f простая. Элька такая средняя. Я назову элька оптимальной комплектацией. отделение знаете что нравится нравится что здесь нет пластика за исключением вот этой обшивки небольшой движением одной руки ровный пол тазика хотел сказать нет в гибридной версии тазика нет Посмотрите, сколько места сзади. Очень хорошее состояние салона данного автомобиля поверьте очень хорошее Плохая посадка в автомобиль. А да, сейчас доснимаю быстренько, то есть климат-контроль кнопка старт ребят уже ключи нужно отдавать от автомобиля мультируль пробег 22000 20 видимо поэтому такое хорошее состояние салона подсветка аукционника не вижу ну, я думаю, фитов, фитов еще вам покажем. Теперь нужно действительно отдать ключи от, автомоб... от автомобиля. так это 2017 год. Объем двигателя 1.3 литра. Стоимостью 810 тысяч рублей.